На территории Японии в ночь с 5 по 6 января 2018 года произошло землетрясение магнитудой 4,8. По этой причине Национальное метеорологическое управление страны объявило об угрозе цунами. На момент землетрясения о погибших и разрушениях информации не поступало. Эпицентр землетрясения находился в районе Токио на глубине 80 километров. На Земле все чаще регистрируют разнообразные аномальные природные явления и учащающиеся катаклизмы. Это говорит лишь об одном. Наша планета вступила в эпоху глобального изменения климата, и человечество может сделать очень многое, чтобы подготовиться к глобальным вызовам природы. Каждый человек уже сегодня может измениться к лучшему, протянуть руку помощи окружающим, подружиться с соседями. Объединившись в одну дружную мировую семью, мы сможем преодолеть любые преграды. Самое ценное — это жизнь человека. Берегите себя и друг друга. Подробнее о климатической ситуации на Земле и выходе из сложившейся ситуации вы можете ознакомиться в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.